Приветствую вас на своем канале DropsEasy и сегодня мы продолжаем такую рубрику как разбор свежих новостей компании Moonbeam. Совсем недавно, буквально пару дней назад, вышла довольно-таки важная статья, касаемая краудлоуна предстоящего самой компании. Итак, сегодня мы не будем полностью читать эту статью, что-то, а выделим самые основные моменты, которые необходимо знать каждому участнику. Итак, давайте начнем. В описании под видео я оставлю полную ссылку на статью, где вы более подробно сами полностью ознакомитесь, полностью ее прочитаете. Это важно для всех, чтобы знать. Так, в первую очередь стало известно, что на всю компанию Кронлоун будет выделено 100 миллионов токенов Климера, то есть 10% от предложения Генезии. Что касается самого, самого распределения, как будут осуществляться выплаты, то 30% мы сможем получить сразу же после окончания Кронлоуна, а 70% будут переданы нам в течение всего срока аренды, то есть 96 недель. Линейным способом по блокам. Так как компания планирует принять во всех участия на 8 периодах аренды по 12 недель, которые каждая. Компания Crowdloan откроется не задолго до начала первого аукциона, планируется на 11 ноября и вот где-то примерно ближе к этому числу откроется сама компания. Сами взносы могут быть сделаны через приложение MonBeam Crowdloan DAP через участвующие биржи или участвующие кошельки, на которых будет объявлено в следующем анонсе. Как пройти предрегистрацию, чтобы потом у вас заняло более быстрый проход, я уже снимал видео, если что оставлю ссылку в описании или смотрите по истории моих видео или в правом верхнем углу будет ссылка на данное видео. Можете сейчас уже сделать предрегистрацию. Чтобы потом и значительно меньше потратить на это все время. Также обязательно ознакомьтесь с инструкцией, как создать кошелек, чтобы получить свои токены. У вас должен быть адрес MoonBeam, MoonRiver или Ethereum. Они имеют тот же формат H160, где вы подтвердили доступ к закрытым ключам. Награды за токены MoonBeam будут выплачены по этому адресу, и они не могут быть получены, если вы используете адрес, к которому у вас нет доступа. Я оставлю инструкцию под видео, обязательно перейдите, ознакомьтесь, чтобы потом у вас не возникло никаких проблем. Как уже известно, минимальная сумма, которую мы сможем положить, составляет 5 токенов DOT. А что касается максимальной шапки, то здесь она не установлена, каждый может внести сколько он пожелает. После окончания краудлоуна... Как я понял будет переписка и получит каждый в зависимости сколько он сделал взнос токенов DOT. Например, Алекс вносит 100% краудлоун, на момент закрытия аукциона в Crowdloan насчитывается в общей сложности 1 миллион токенов DOT. Таким образом награда Алекса составит 10 тысяч токенов Glimmer. В соотношении 1 DOT 100 токенов Glimmer. То есть 100 токенов DOT поделить на 1 миллион токенов DOT и умножить на 100 миллионов токенов Glimmer, мы получим сумму 10 тысяч токенов Glimmer. Еще один немаловажный фактор, то что все заблокированные токены DOT будут находиться в заблокированном состоянии до окончания самой аренды, то есть 96 недель. После этого мы сможем потребовать их назад и собрать. А в случае, если компания не выиграет слот, а она должна выиграть по-любому, то в этом случае мы сможем потребовать свои токены сразу же назад. Также на этом сайте есть поэтапное развертывание парашютной системы Moonbeam, которой вам тоже стоит ознакомиться